Привет! Судя по всему, Яндекс решил закрыть свой конструктор видео, и это доставит неудобства тем, кто пользовался только им, так как Google так и не вывел из беты свой YouTube-видеобилдер. А часть прочих онлайн-редакторов, например, таких как Anvacom просто перестали работать у многих пользователей, так что совершенно непонятно, зачем было закрывать востребованным новичками инструмент при одновременном их активном привлечении в Директ. Непонятно, Яндекс заявил, что он объединил два способа загрузки видео в Директе 1. Теперь добавить видео для рекламы можно только через текстовые графические объявления в разделе «Видео». Кнопки видео в строке выбора типа объявлений больше не будет. Уже запущенные таким образом объявления продолжат работать, но создавать новые будет нельзя. Создание новых роликов через видеоконструктор с использованием библиотеки шаблонов также будет недоступно. Существующие видео, созданные в конструкторе, продолжат работать. Команда Директа заявляет что загрузка своего видео, подготовленного специально для объявлений, повысит вероятность конверсии, но при этом молчит. Что делать тем, кто делает первые шаги или хочет протестировать новый для себя инструмент? Как выход от себя могу предложить либо воспользоваться VPN для входа на Canvas.com и делать ролики в онлайне, либо подготовить несколько последовательных изображений со своим товаром, описанием, ценой, УТП и призывом к действию. Загрузить их в любой подходящий онлайн-редактор видео, например, этот. И на основе слайд-шоу создать видеоролик. Как-то так. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Задавайте вопросы в наших комментариях. До встречи!